Привет, посетители Немиркин Центра, и добро пожаловать обратно на наш канал. Большое спасибо за всю ту любовь, которую вы нам дарили. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Оглядываясь назад, жалели ли вы когда-нибудь о том, что не прислушались к тому хорошему совету, или о том, чтобы принять ту труднопроглатываемую таблетку? Может быть, если бы вы так поступили, все сложилось бы немного лучше. Может быть, это было что-то вроде этого. Сет не определяет весь ход вашей жизни. Или быть хорошим иногда важнее, чем быть правым. Неважно, в каком возрасте или на каком этапе жизни вы находитесь, никогда не поздно научиться новым приемам. Вот девять суровых истин, которые вы должны знать, чтобы помочь вам жить с минимальным количеством сожалений. Первое. Вы никогда не будете моложе, чем сейчас. Это простая истина. У вас есть только определенное количество времени, чтобы жить, построить отношения и сделать то, что вы хотите изменить в мире. Принятие мер – одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать. Не ждите идеального времени или возможности. У вас уже есть все необходимое для успеха, вы сами. Если вы будете ждать слишком долго, вы можете обнаружить, что время для действий прошло. Этот принцип можно подытожить цитатой из знаменитого бродвейского мюзикла «Гамильтон». Ты не получишь победу, если не будешь играть в игру. Тебя любят за это, тебя ненавидят за это. Вы ничего не получите, если будете ждать. Второе. Жизнь – это небезопасная, предсказуемая формула. Не существует свода правил, как прожить жизнь. Несмотря на то, что вас, возможно, учили, как обычно, окончить среднюю школу, получить диплом и устроиться на хорошую работу. Не гарантирует вам ничего. Хотя эта формула и повышает ваши шансы финансовой стабильности, она не гарантирует вам счастье. Здесь нет галочки напротив X, Y и Z, и тогда вы будете счастливы и удовлетворены. Жизнь порой беспорядочна и неконтролируема, и она далека от совершенства. Иногда приходится танцевать под ритм собственной драмы и следовать своему собственному пути в жизни. Номер три. Нельзя иметь все. Ничья жизнь не является идеальной. Если вы хотите иметь прекрасную социальную жизнь, работу и жизнь, и глубоко погрузиться в свои многочисленные хобби, в итоге вы можете слишком сильно растянуть себя. Эта же концепция применима, если вы все еще учитесь в школе, если вы хотите иметь идеальный средний балл, активную социальную жизнь и потрясающие внеклассные занятия, есть шанс, что вы не будете чувствовать себя хорошо. Взяв на себя слишком много обязанностей, вы будете испытывать стресс и переутомление и лишит вас удовольствия от этих занятий. Важно расставить приоритеты, что для вас важнее всего. Но при этом не забывать о своих ограничениях. Возможно, от некоторых вещей будет трудно отказаться, но вы наверняка поймете, насколько вы счастливее. Теперь, когда вам не нужно жонглировать 50 различными вещами одновременно. Номер 4. Несмотря на ваши ожидания, ничто не бывает так хорошо или так плохо, как вы думаете. Наш разум склонен раздувать все до неузнаваемости. Вы когда-нибудь проваливали тест и сразу же думали, что ваша жизнь закончена? Вспомните и поразмышляйте. Повлиял ли тот неудачный тест на то, где вы сейчас находитесь? Есть шанс, что нет. Когда вы сильно переживаете о чем-то, это заставляет вас преувеличивать по отношению к вашей жизни в целом. Будь то что-то хорошее или плохое, ни одна вещь не может кардинально улучшить или разрушить вашу жизнь. Жизнь — это не прохождение или неудача. Это ряд событий и решений, которые делают вас таким, какой вы есть. Номер пять. Самые важные отношения — это отношения с самим собой. Это то, что бывает трудно запомнить со всеми социальными обязательствами, связанными с отношениями, и обязательствами перед друзьями и семьей. Однако очень важно уделять первостепенное внимание своему психическое здоровье. Вы важны и заслуживаете хорошего отношения. Люди, которые этого не понимают, просто не стоят того, чтобы за них бороться. Бороться, потому что, в конце концов, вы — единственная константа в вашей жизни. Как сказал дядя Ирох, пришло время заглянуть внутрь себя и начать задавать себе главный вопрос — кто вы и чего вы хотите. Номер 6. У каждого человека есть эмоции, и все люди — такие же люди, как и вы. Мы часто как боготворим, так и относимся к другим так, как будто они не являются люди или не заслуживают того, чтобы их ставили на пьедестал. Вы можете думать про себя. Бейонсе идеально, Она никогда не может потерпеть неудачу. И вы часто так думаете о знаменитостях или других людях, которые живут совсем не так, как вы, потому что они могут казаться такими сложными для восприятия. Но если бы все ожидали, что вы никогда не совершите ошибку или относились к вам так, как будто у вас нет чувств, это безусловно оказывало большое давление и напряжение на вас. Суровая правда заключается в том, что хотя некоторые люди кажутся неприкасаемыми, они являются сложными несовершенные люди, которые проходят через трудности и благословение изменения и рост, как и вы. Номер 7. Доверие окупается. Хотя доверять людям трудно для многих из нас чаще всего, но оно того стоит. Открываясь иногда, вы можете заложить основу для построения значимых и глубоких связей с людьми. Предательство может причинить боль, если оно все-таки произошло, но в конечном итоге многие эмоциональные преимущества доверия перевешивают эти риски. Считая, что все люди не заслуживают доверия, вы отгораживаетесь от всех, не давая им справедливого шанса быть в вашей жизни. Номер восемь – социальные сети влияют на ваше психическое здоровье. В наши дни и век социальные сети – это отличный способ оставаться на связи и развлечений. Однако есть большая разница между использованием социальных сетей как способа для получения вдохновения, утверждения и установления связей, а затем использовать их для сравнения себя с другими. Слишком легко сравнивать свой образ жизни, тело и достижения с другими людьми в интернете. Сравнивать себя со снимками чьих-то выдающихся достижений – это нездорово. Сравнение себя со снимками чьих-то самых ярких моментов и достижений – это нездоровое занятие, особенно если учесть, что большинство людей выставляют только свои лучшие стороны, наиболее эстетически привлекательные и в конечном итоге нереалистичные версии себя в интернете. Сравнивая себя с этими фотографиями, это может заставить вас почувствовать, что вы недостаточно хороши или что ваша жизнь не так много, как у них. В итоге социальные сети могут принести больше вреда, чем пользы. Так что если вам нужно отдохнуть от Instagram, ваше психическое здоровье скажет вам спасибо. И номер 9. Пенсия не должна быть вашей целью. Хотя откладывать деньги на пенсию и тщательно планировать на свое будущее – это хорошо. Выход на пенсию не должен быть вашей единственной целью в карьере. Если вы ждете того дня, когда вы наконец-то сможете выйти на пенсию, скорее всего, это не та работа или карьера, которая вам нужна. Если вы проводите на работе большую часть своей недели, это должно быть то, что вам нравится делать и получать от этого удовлетворение. Этот принцип обязательно поможет вам в выборе карьеры. И если вы уже работаете и теперь понимаете, что вам это не нравится, эта истина по-прежнему актуальна. Относитесь ли вы к какой-либо из этих истин? Как вы думаете, поможет ли вам изучение этих истин в будущем? Хотя поначалу их может быть трудно применить на практике. Это истины, которые в конечном итоге принесут вам пользу в долгосрочной перспективе. Хотя, возможно, уже слишком поздно менять прошлое, еще не поздно изменить свое будущее.